Представьтесь, пожалуйста. Да, я представился, еще раз, пожалуйста. А, да, пожалуйста. Участковый инспектор, капитан милиции полк Иван Леонтьевич. Да, скажите, причина ваша. А что, объясните, пожалуйста, я вот не пойму, что за накидки такие, что за акция какая-то проходит. Может, расскажите, кто вы такой. Вы тоже представьтесь, будьте любезны. Да, вот, смотрите, у меня есть бейдж, перепишите, пожалуйста. Хорошо, Ваши сотрудники сейчас... уже это переписали. Сейчас запишем, вопросов нет. Да. Я не знаю, кто записывал, я вот здесь несу ссылку, вот увидел. А вы скажите, вот эти сотрудники несут службу, помогут они или за себя. А ну, вот что? за вот эти секундочку давайте познакомимся. Давайте. Я ж представился. Давайте. Еще раз фамилия милаческая. Ну вот здесь написано. Ну вы озвучите. Вы... Ну вы написано, но. Нет, я читать буду. Я попросил назвать. Я ж назвал свою фамилию милаческую. Андреемка Владимир Денисович. Ну вот видите, в чем проблема была назвать? Алё, ну, а, слушай, тут вот наши милиционеры так получились да. из разных Старший лейтенант Старший сенатор Владимир Денисович? Да. А какую организацию предоставляет? Белорусский хельсинский комитет. Ну, пора бы наверное, выучить. БХК. На основании устава Белорусского хельсинского комитета мы осуществляем гражданский контроль за данным массовым мероприятием. какое массовое мероприятие Марш студентов, вы тоже, наверное, об этом знаете и читали, и давайте не будем играть здесь, да, друг так, друга а строить. вы работаете не будете? А я не обязан отвечать Почему? на данный вопрос. А потому что вы сейчас не составляете протокол, и это не имеет никакого отношения к делу.